Привет, меня зовут Роман. Наверняка ты уже натыкался на различные схемы заработка в интернете, а возможно некоторые из них ты уже пытался применить и заработать свои первые интернет деньги. Я тоже как и ты постоянно искал способы заработка в сети. Я испробовал все, начиная от ставок на спорт и заканчивая работу с партнерками и буксами. Все это приносило совсем немного денег, если приносило вообще. И только потом я понял, что золотую жилу надо искать далеко не на российском интернет-пространстве. В данном видеокурсе я объясню, расскажу и покажу, как я и мои ученики получают от 2000 долларов в месяц на иностранных платформ-сервисах, и способ это будет абсолютно легальным и не требующим большого количества сил и времени. Кроме того, знания английского или другого иностранного языка тебе не потребуется вовсе. Все, что тебе будет нужно, это четко следовать нашей простой инструкции, зарабатывать на ней сотни долларов в день и спокойно выводить их в рубли к себе на электронный кошелек. Все предельно просто, вы сможете стать посредником между интернациональными площадками продаж цифровых услуг и такими же, но уже русскоязычными площадками. Тебе не потребуется никаких первоначальных вложений, а сама схема практически автоматизирована. Вместе с видеокурсом я дам тебе все необходимые ресурсы, благодаря которым ты сможешь облегчить свой процесс заработка и выйти на новый уровень. Эту схему ты не достанешь из открытых источников. Она уникальная в своем роде, ее невозможно перезаписать или скопировать. Как ты знаешь, деньги не делаются из воздуха. Они приходят тем, кто имеет ограниченную информацию и тем, кто умеет ей правильно распоряжаться. В нашем арсенале секретное оружие, которое позволит тебе забыть дорогу на работу. Тебе необходимо будет лишь уделять полчаса либо час своего времени в день на заработок по нашей стратегии. А если что-то пойдет не так у тебя что-то не будет получаться, мы поможем тебе лично с процессом заработка или вернем тебе полную стоимость курса. Заинтересовался? Тогда забирай наш курс на сайте, следуй нашей схеме и начни зарабатывать. И помни... Кто владеет информацией, тот владеет миром. Увидимся на курсе.